Вознаменование двухсотлетия битвы Под втородином. Гусар рассказывает. Отцепить саблю, господа, Да набить трубки, эй, иди ищи Присип быстро самовар, Да в буфете в поищи. За те, кого я подстрелил, Штаб-соберка уж больно подритив Прохор, отодвиньте мой костыль Давай, Балвар, аперитив Поначалу карт шла не так Я купил девятку и туза. Он купил семерку и вальта И сказал, что бег нельзя я тогда сдержался, не полез Думаю, наступит мой черед Крошка, остигни-ка мне протез, да нет, этот король. Пусть коленка мало отдохнёт. Хорошо. Шли ему тузы и короли, Мне ж восьмерки дойти с трудом. И к концу часа так через три Я сидел прикрытый лишь тузом. Это был гигантский пассаж, Это был фуршет наоборот. Я хотел, конечно, за лепаш. Но подумал, нет момент, мне тот, но как он выкинул там, блядь, и туда пришлось ему вернуть. Прошка, принеси-ка пистолет, и чугунный не забудь, штаб со страхотом вет полез. Я его вот так опасно сквозь. Брошка не запачки мой протез, прапорщика вынеси и брось, он еще дышал минуты две, я его. Не касайся к голове. Мы кормета после уберем, господа. Вы что уже пошли? Просто никого не выпускать. Быстро штафокну и дверь забри. Я еще хочу вам рассказать. Если печь, песни, эта песня была написана в году в 75-74-м. Сколько ж ей сейчас лет?